Заметил, есть мужики, обозленные на женщин, когда им начинаешь что-то конструктивно объяснять, примерно то, о чем ты на канале у себя говоришь. Они агрятся, еще и оленем назовут. Конечно, Сергей. То есть, таким мужикам, ну, я бы их вообще мужиками не назвал. Не надо ничего объяснять. Есть люди, которые как бы готовы слепо верить в какую-то хрень, потому что у них, ну, как бы либо нет мозгов абсолютно, либо потому что они. Ну, просто они вынуждены в это верить. Поэтому смотри, если ты сейчас разрушишь э, какую-то крепкую такую стену из вот этих вот отмазок, которые они сами себе придумали, что на самом деле дело не в женщинах, а дело в них, то им придется тогда констатировать тот факт, что э, значит мы виноваты, значит я виноват в собственных неудачах, значит я дерьмо, я бестолковый там и так далее. Если ты скажешь человеку, которому вечно не хватает денег, что это не из-за того, что правительство плохое, там, не из-за того, что город у тебя маленький, там, не из-за того, что директор у тебя мудак, а из-за того, что ты как бы сам вот продолжаешь выбирать то, что с тобой происходит, и бездействовать, понимаешь, ему проще все это тебе рассказать, что он здесь ни при чем. То есть это такой тип людей, они никогда ни в чем не достигнут никакого успеха. И поэтому зачем им что-то доказывать, как бы, они выбрали свой путь, это путь стада, путь баранов, которые будут жить так, как они живут сейчас, также через 10 лет во всех сферах. Там, что в женщинах, что с деньгами и так далее. Не надо никому ничего доказывать. Просто это очень, очень такая болезненная штука, когда ты вдруг понимаешь, что мудак это ты, а не все вокруг. Когда в том, что тебя не устраивает твоя жизнь, виноват только ты или твое бездействие, а не кто-то еще. Это, это очень неприятно, понимаешь. Как бы. Я считаю, что а очень сильно повезло, человеку, который... Имеет такую возможность, знаешь, как бы давать себе грамотно обратную связь и понимать, блин, что-то не так это, потому что я что-то не так делаю или не делаю чего-то. Это реально и везение, и положительное качество, которого нет у многих, и ну, это такая большая заслуга, потому что нужно уметь смотреть правде в глаза, нужно уметь не обманывать себя. То есть это вообще главная кредо моего тренинга-практика, то есть когда люди туда приходят, там еще один такой значит, ключевой результат, который они получают, они с помощью моего тренинга, который который вроде бы про женщин, учатся не обманывать себя. То есть, например, мы сидим, разбираем там воскресенье с субботние свидания. То есть парни уже сходили в субботу с кем-то на свидание. И там один говорит, вот, да я не хотел, да мне вот что-то захотелось домой. Я говорю, слушай, ну как домой? То есть ты же сам не сделал вот этого до конца. Да, она мне не очень-то понравилась. То есть там человек сидит, допустим, Говорит, что два часа провел с девушкой, и так классно проводили время, а я говорю, а почему ты не предложил ей поехать к тебе домой? Он говорит, да, она мне не очень-то понравилась. И как бы с помощью вот этого, когда человек такой сидит, думает, блин, да, что-то я фигню несу, ребят. Ну, я... То есть, когда он понимает, что он себя обманывает, нас обманывать бесполезно, мы с этим 16 лет работаем. В такой момент, да, люди учатся тому, чтобы быть с собой более честными. Женщины, кстати, это максимально крутой и действенный инструмент для того, чтобы научить себя быть самим собой более честным. Не нравится женщина, ты уходишь от нее. Нравится женщина, ты подходишь и знакомишься, там, пытаешься с ней сблизиться. И когда ты с помощью женщин внедряешь в себя такой навык, который называется как бы навык внутренней честности, то есть не обманывать себя, это не просто так здесь написано на татухах, то есть внутренняя Тут э, честность. Как я летел э, в самолете, и рядом сидели две девчонки. И одна такая говорит, вот я не могу понять, что у вас там на, на другой руке написано. На одной руке написано внутреннее, на другой непонятно. Я говорю, у меня на другой написано органы, внутренние органы. Вот. И мы так немножко поржали. То есть женщины – это реально отличный инструмент. Общение с женщинами – это отличный инструмент, чтобы вообще себя по жизни научиться не обманывать. Когда вы сами себя по жизни научились не обманывать – вы поменяете свою жизнь и в других аспектах. финансовом, не нравится вам место жительства, переехали. Не нравится ваша зарплата, что-то там признались себе в этом. Не надо говорить, вот кто ездит на российских отечных автомобилях, которые разваливаются через месяц. Не надо говорить, что... Вот зато, зато отечественная, зато своя. Нет, зато денег нет просто у тебя, поэтому ты ездишь на этом говне и вынужден себя обманывать и говорить, что зато, зато своя. Зато запчасти недорогие, да. Зато она ломается каждые две недели. Я ездил и знаю, что это такое. Зато у меня за 6 почти, нет, подожди, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Да, за 6 лет, короче, эксплуатации, фу фу ни разу не сломалось ничего в моей машине. У тебя в семье патриархат? Смотря что в твоем понимании патриархат, у меня в семье просто, скажем, наслаждение обычной семейной жизнью. То есть, понимаешь, как бы необходимость в каком-то патриархате, в матриархате, там, необходимость вообще анализировать, что у тебя в семье это или это – на мой взгляд, она возникает тогда, когда у тебя что-то хреново, когда у тебя все хорошо, то есть никто не нарушает твои границы. Твоя женщина тебя уважает, ты уважаешь ее. Как бы нет необходимости анализировать патриархат, там не знаю, или что-то в этом духе. Ребят, вы вот с мужского движения, с каналов сюда пришли, откуда-то вас занесло течением. Здесь не про это этот канал, не для вас. Ну, вам не надо смотреть этот стрим. То есть, как минимум, потому что я только что озвучил. Чуть ранее, что когда вам говорят, что виноваты в этом вы, что у вас что-то по жизни не клеится, это очень болезненная херня, и вы рискуете сейчас испытать какую-то душевную боль, поэтому может не надо. У вас такое дерьмо в голове. Равноправие, матриархат, как бы я вот вообще искренне не понимаю, что за херня. Нравится женщина, идешь, знакомишься, занимаешься с ней сексом. Потом еще несколько раз. Нравится, как человек пошел, не знаю, говоришь, приходи ко мне жить. Знаю, перевез ее к себе. Пожили там, не знаю, полгода, год. Блин, я понимаю, что мне классно. Хочу детей. Все, не знаю, пошел там, женился, родил детей. То есть живешь, размножаешься. То есть все намного проще, чем... Вот то, что вы здесь пишете. Я участвую лично в тренингах, то есть с 15 по 18 декабря будет новогодний тренинг-практика. Учитывая то, что происходит сейчас, я думаю, вам вообще надо поторопиться, потому что, не знаю, такое время, что каждый день может быть последним, не то, что каждый тренинг. Я знаю, что в январе точно не будет тренингов, потому что мы в январе всегда отдыхаем. То есть у нас еще осталось 4, если я не ошибаюсь, места на практику, которая будет с 15 по 18 декабря. Я там лично буду присутствовать. И когда я говорю присутствовать, вы еще будете молить меня о пощаде, чтобы. Потому что если я вижу, что я могу заняться человеком, я буду им заниматься. И с Нового года, значит, у нас стоимость вся возрастает, все дорожает. Ну, соответственно, качество обучения у нас, мягко говоря, продолжает улучшаться экстренно, прям гигантскими темпами. Не то, что там какими-то маленькими шажками. Поэтому стоимость тренинга после Нового года будет составлять сотку. Есть еще возможность вписаться. Здесь есть ссылка под этим видео, оставить заявку, вписаться и пройти значительно дешевле новогодний тренинг практикам. На сайте знакомств ради интереса провел опрос. За сколько долларов нормальная при первом взгляде женщина ляжет в постель? Итоги неутешительные. Примерно 80% женщин согласны продавать себя. Вот три самых запоминающихся ответа. 23 года, студент согласна быть любовницей за японскую новую машину. Обязательно не дорожник. Ну, я понял, смотри, к чему ты это все говоришь. Я тебе могу найти как бы миллион женщин, которые тебя пошлют просто с такими вопросами. И абсолютно будут правы. Потому что ты для чего это говоришь? Чтобы мы сейчас сказали, а, это же инцельская бригада, это анонисты, пожалуй, да. То есть Я должен сейчас что сказать? Ты прав или что? То есть ты сейчас, будучи анонистом, пытаешься убедить всех, что давайте все анонировать, потому что тогда я не буду вам завидовать. У меня прекрасная, замечательная, самая лучшая в мире жена. У меня самая лучшая в мире мама. Вот. Я знаю еще с десяток женщин, которые, мягко говоря, достойны статуса, там, самая лучшая женщина, как бы, ну кого-то там в чем-то и так далее почему-то с такими маромойками я даже как-то знаешь не пересекался то есть они как-то начинали мне попадаться я через секунду понимал что это вот оно, и дальше я от этого отстранялся и все если ты думаешь что вот мир устроен так я не собираюсь тебя переубеждать но поверь мне то что ты пишешь как бы это абсолютная дичь для того чтобы убедить себя что ты ананюга но не по твоей вине, а потому что женщины плохие. Нет, ты нюга, потому что ты не сумел научиться общаться с женщинами. Половина дерьма, которое случается с людьми, это банальное случайность в жизни. Поэтому не стоит винить себя везде и всюду. Безусловно, Паркер, безусловно, безусловно. Но есть, скажем так, вещи или направления, в которых неплохо бы, ну, винить ты себя не обязательно. Надо себя спрашивать, а может быть я что-то не так делаю? Может быть, я как-то не так себя веду, может быть, я как-то не так делаю. Понимаешь? Не надо, конечно, себя истрепывать чувством вины. Отчасти не надменные эгоистичный, типа я все, и все зависит от меня. Да нет, безусловно, но понимаешь, смотри, вот у человека нет секса. То есть он, норм обычный парень, то есть не инвалид, ничего там, не знаю, руки, ноги есть, средний какой-то внешний, ну, обычный паренек, то есть, да. И у него вот нет в жизни там секса и нет женщин для секса, хотя вокруг много девчонок. Вот кто виноват в этом? Я знаю на миллиард процентов, что в этом виноват он. Ну, можно просто слово «виноват» заменить на слово сказать, «кто несет ответственность за сложившийся результат?» Он. Другой вопрос, смотри, если у человека как бы достаточно обширный такой круг общения, девушки, секс, все прочее, но он до сих пор не смог найти себе любимую женщину. Пожалуй, здесь, да, здесь еще судьба злодейка, какие-то энергии, моменты, то есть здесь все-таки не все зависит от него. Но есть вещи, в которых все сильно зависит от мужчины. С деньгами тоже все сложно на самом деле. То есть там, если у тебя их нет, как бы, но ты стараешься, ты ни в чем-то не виноват. Если ты сидишь на печи, э, вату катаешь, конечно, ты виноват. Поэтому не должно быть крайностей, Паркер. Хорошо, что ты этот вопрос или там, комментарий здесь написал.